Приветствую, господа! На этот раз ремонтируем компрессор центрального замка на Audi A8 D2, а заодно развеиваем миф, что такая поломка сложно и дорого ремонтируется. Все просто как барабан и дешево, как три копейки. В A8D2 замки в дверях не электрические, а вакуумные, и управляются одним вакуумным компрессором, который установлен в левом заднем крыле крыльчатка вакуумного насоса из цельного графита и не рассчитана работать слишком долго. Поэтому, если где-то в контуре центрального замка появился паразитный подсос воздуха, или трубка где-то прохудилась, или вакуумный замок в какой-то двери подсифонивает и компрессору надо не 2 секунды, а 5 или 10, чтобы создать необходимое давление, <кхм> то 2-3 месяца и готовьтесь лезть чинить или менять. У меня засифонил. Вакуумник в крышке багажника. Было некогда исправить. Три месяца и все, привет. В итоге открывал и закрывал водительскую дверь с ключа, а остальные изнутри, пока на улице не потеплело, чтобы не по холоду лазить, снимать компрессор. Ответственно заявляю: при такой поломке не нужно идти на разборку и за 20-25 баксов покупать целиком блок компрессора от А8 D2, потому что 99% такого купленного блока уйдут в барахло. Поясняю: первое, корпус вам не нужен, он у вас есть и он полностью разборный. Второе, в этом блоке компрессора собран имобилайзер, привязанный к мозгам, и никакая электроника с чужого блока вам не подойдет, придется оставлять свою. И третье, сам насос полностью разборный, и если у вас моторчик исправен и жужжит, то нет смысла покупать другой. Вам как донор нужен любой блок компрессора от практически любого автомобиля концерна Audi Volkswagen, пусть даже с дохлым моторчиком, и со сгоревшей платой управления, и даже с поломанными клапанами. И количество контуров блока компрессора тоже пофиг, вам оттуда нужна всего лишь или целая крыльчатка, или корпус центробежного насоса в сборе, если толщина крыльчатки будет отличаться от той, что у вас. Итак, работаем. В багажнике у левого крыла убираем крышку. Отвинчиваем и убираем в сторону CD-ченджера, если он у вас там есть. Под ченджером лежит усилок. Он не помешает. Снимаем пластиковую накладку. Она держится на двух клипсах и на липучке. Отгибаем обшивку и видим блок компрессора, обутый в резину для виброизоляции. Отвинчиваем три болта. Один внизу и два вверху, которые также держат антенный модуль. Еще внизу блок сигнализации, его тоже не помешает отвести в сторону, он на двух болтах, второй болт в неудобном месте. Дальше разумаем блок и аккуратно отсоединяем трубки подачи воздуха. Когда от блока компрессора отсоедините провода, те владельцы, у кого в крышке багажника электрозамок, управляемый с пульта и без личинки под ключ, не вздумайте закрывать крышку багажника, потом не откроете, а когда потом провода подключите обратно. Проверьте с пульта, срабатывает ли замок багажника, и только после этого багажник можно будет закрывать спокойно. Снимаем крышку с блока компрессора. Обращаем внимание, что в крышке есть влагозащитная резинка, не теряем ее. Плату вытряхиваем и отводим в сторону. Если лезете только ради крыльчатки и точно знаете, что сам моторчик исправен, то дальше можно не разбирать, а просто отвинтить три винта на корпусе центробежного насоса и снять его деталь за деталью. Я же покажу на всякий случай, как разбирается все остальное. Аккуратно выдавливаем вниз плату с клапанами, стараясь не поломать пластмассовую трубку подачи воздуха. Плата на четырех защелках, которые можно по очереди поддеть отверткой. Потом вынимаем моторчик, предварительно помучившись с четырьмя резиновыми сосками амортизаторами. С платы, где клапана, снимаем пластиковую крышку, открутив предварительно винт. Плата без крышки легко пролезет в лючок, где она стояла. Вынимаем всю эту конструкцию. С моторчика снимаем клеммы, затем снимаем пластиковое стопорное кольцо, а потом и контур вывода воздуха. Если надо на машине ездить, изолируем контакты моторчика, кидаем весь этот бардак обратно в багажник, временно подключаем на плату фишки разъемов, которые отсоединяли, чтобы можно было нормально пользоваться и мобилайзером и автомобилем. Вот он, моторчик и центробежный насос в сборе. А внизу два отверстия забора и вывода воздуха. Откручиваем три винта. Снимаем крышку. У меня, как видите, развалилась крыльчатка. Лопасти целые, но валяются сами по себе. Вот так оно должно было быть. Отверстие в среднем кольце имеет большую выработку. Оно внутри овальное, а должно быть круглое. Это кольцо, использовать уже нельзя. С обратной его стороны выточены пазы для отвода воздуха. На нижней крышке центробежного насоса тоже видны три отверстия под винты и два отверстия для отвода воздуха. В собранном виде пазы в кольце и отверстия в нижней крышке ясное дело строго соответствуют. Чтоб не перепутать, это был набор того, что снято только что с машины. А это насос от Аудюхи Сигары. Мне его подарили, потому что плата там сдохшая, моторчик горелый. Остается надежда, что крыльчатка целая и кольцо без износа. Разбираем. Ура! Крыльчатка целая. По толщине обе крыльчатки одинаковые. Если бы у моего кольца не было такого износа, можно было бы просто перебросить крыльчатки. Дело было бы завершено. Но мне придется и кольцо брать с донора, так как у моего слишком большой износ. А то кольцо почти идеальное. Проблема в том, что выводы воздуха в кольцах не совпадают по расположению. А нижнюю крышку центробежного насоса я обязан оставить свою, иначе там отверстие совместить вообще будет нереально. Точно совмещаем два кольца и отмечаем чем-нибудь острым, где в кольце доноре надо подточить, чтобы подогнать отверстие. Дальше берем каменную шлифовальную насадку. И шуруповертом и ювелирненько подтачиваем отмеченные места, придавая новым углублениям форму схожую с оригиналом. Вот оно, переточенное кольцо. Родные углубления там никому не помешают. Соответствует? Вроде соответствует. На всякий случай сверяю со своей нижней крышкой. Теперь последовательно собираем все обратно. Нижняя и верхняя крышка от моего комплекта, переточенное кольцо, крыльчатка с лопастями. И фиксатор крыльчатки от сигары. На машину устанавливаем все тоже в обратном порядке. Сложного ничего. Ну и все, работает отлично. Проверяю уже две недели. Открывает и закрывает замки за две секунды. И мотор отключается. Естественно, что устранил в крышке багажника подсос воздуха. Иначе работа была бы на смарку. Подписывайтесь на мой канал. Для вас стараюсь. Всем пока.